Не слышал охеренного звука из колонок. Последний раз, короче, я брыл, был позавчера на детском празднике. Называется Зов джунглей. Там, типа музыка громко орет, что-то. У них одна колонка какая-то. Как называется, не помню. Ну, вот одна здоровая, короче, вот этот И оттуда орет какая-то музыка, плюс микрофон. И на расстоянии где-то 5-10 метров. Музыки не слышно. Слышно только боль в ушах. Ужасно, короче. Круто всегда смотреть касты. Я не уверен, что они будут выходить. Честно скажу, я не уверен, что они будут выходить. Я не буду. Может быть, когда-то я возобновлю запись каста. Но, к сожалению, я разочаровался в кастах. Касты это... Мне самому их нравится записывать, но, к сожалению, они не дают никакого вообще импакта. Новой аудитории подписывается мало. Очень жаль, очень жаль. Вот, потому что, ну... То есть, есть вещи, которые мне можно делать более профитно. Те же шорцы или записывать игры с прошедших э, стримов. Это делать намного профитнее и проще, чем записывать новые касты. Вот. Да, с кастов чуть больше подписчиков Но Совсем незначительно, к сожалению Это вот серьезно Грустно очень вот. Возможно, если у меня была такая харизма И столько стараний, как у профессионала Я, может быть, и больше бы лутал э, Подписчиков с этого дела Но, к сожалению э, Мои касты, они Не так сильно востребованы, как у профессионала Очень жаль вот. Вот, мне реально каст нравится записывать, но это как бы, знаешь, это хобби, которое я пока себе не сильно могу позволить. Лучше буду заниматься чем-то более эффективным. Вот. Если бы мне сейчас было 25, я бы продолжал дофига кастов делать. Я имею в виду там. И нет ребенка, у меня нет квартиры, нет никаких обязанностей, сидишь по кайфу вообще прям кайф касты писать у меня прям очень много эмоций оттуда выходит особенно с мемными моментами да блин у меня все игры которые по которым я записывал каста они достаточно были классные Ты касты хорошо люблю их тем более лучше лишь за игрой более глубоко анализируешь игру Ну, как показывает практика, да, что... Так. К сожалению, вот такая вот печальная статистика для канала. Опа. Сейчас еще ко мне это говно побежит. По-любому. Дело в том, что игра особо не популярна. Вот и к комменте не, я говорю, что вот допустим в, Взять Юру Он записывает касты И аудитория у него Достаточно высокая на кастах Просто на кастах Потому что, ну, у него Его стиль Его стиль Он более популярный, да Ну, будет как бы неправильно Ой, два радара поставил Будет неправильно сказать, что Юрах комментирует хуже Или, или лучше, да Правильно будет сказать, что его стиль более популярный. все. То есть, ну, мне какие-то вещи тоже не нравятся, как Юра там комментирует, да? Особенно в более в старых э, версиях кастов, где он там вообще тупил и не знал игру. Сейчас он уже получше и знает игру, может что-то нормально там, скажем так. Скажем так, даже пояснить за механику или... Или что-нибудь типа того. Д. Вот. Касты, какой-то импакт. Их нужно редачить, создавать хорошую иконку. Не обязательно, не обязательно. Нужно понимать, как их делать. Так. Кажется, у меня начали... Купить инженера Давай вот тебя на замену Ты сюда иди Привет, Егорчик Он всегда знал игру Потому что он, хоп, профессионал Заставочка Да, вот такие вот у него, как бы э, он, он реально относился всегда к этому Более, как бы Скоро, что ли, профессионально, да, то есть Более Более на широкую аудиторию Черт, он падает Шорт с суицидом, куча аира под щитом, чтобы бить мавр Да, шортики вообще имбовые иногда выходят Прям очень кайфовываем Так, я видел там Вот он Так, что мы видели, все, да? Так, вот ты иди сюда и, и здесь летай, на патруле. Е экс энергии не хватает. Фак. Два радара, или, мне кажется, да-да, надо один снести на самом деле. Чё это мы лишнюю энергию сливаем? Блин, вот это косяк, ребят. Вот с этим новым модом на графику, точнее не модом, а просто улучшенная графика называется. X. Так сколько у тебя игр сыграно? почти 5000 через три игры будет 4 Ой, через три игры будет 5000 игры ребят она будет отпраздновать О, полоска на каст это донат на стриме не я не исключаю ребят э, то есть все же как вот я не скрываю что для меня supreme стал э, работой вот в хорошем смысле этого слова то есть стримы для меня это работа вот но которая к счастью не стало для меня рутинной работой. Вот. Есть, конечно, свои головники, да, что там зрители там не растут, количество онлайна. Вот. Но это так. Типа, да, мне... Я зарабатываю тут. Я живу за счет пожертвований. Поэтому, честно вам скажу, если мне кто-то закинет, я не знаю, там, ну, больше тысячи рублей, скажет, вот эту вот игру кастани, я кастану. Потому что это будет охуенная сделка. Вот честно вам скажу. Потому что так, в принципе, работать можно. Вот Все упирается в бабки. Это, ребят, честно. Еще раз говорю, я... Мне 31, у меня семья, квартира Что-то по дому надо делать э, Что-то там куда-то Поэтому, ребят Такова вот Такова же Мне кто-то лес поломал, алло Вот, при этом А что весь лес поломанный какой-то Какой-то ломатель леса 2000 здесь пробегал При этом Большинство, как бы, моментов Мне нравится в этом плане. И это очень здорово. Что скрывает ты? Всем понятно, что... Не, не всем, не всем. Я сам был человеком, который в какое-то свое время, там да, пять лет назад, когда я еще не стримил, я мог что-то там выпендриваться на Юру, говорить, что... Ой, да ты там бесплатно что-то не хочешь сделать. А Юра уже тогда, уже тогда у него была ипотека, ребенок, да? У него как раз была та ситуация, через которую я недавно прошел. Ипотека ребенок, Стабильной работы нету. Вот сидишь и стримишь. И вот приходится думать, да. Вот. Юра был в такой ситуации. И я, и я не понимал, откровенно, да? То есть, что... И... Ох ты, нихера себе. Контент, пацаны, пошел. А что ты встал-то? Он думает, что я его прикрою здесь, PDM. Бэк, бэк, бэк. Обострешься. Все, все, возвращайся, будет нормально, все. Я не подснайплю, я не, посна... не подснайплю. Я не буду снайпить никого там Главное, не сдыхай. Отошел? Все, ладно, нормально. Что-то Дед Феникс там. Энергии просит. Знаешь, что я не сделал? Я не сделал три аккумулятора. Блин. Ладно. Один аккумулятор достаточно будет. Энергии по релеу вообще нет. Здесь под пуш оказывается, под стелса. Вот, а Шиф я не в первый раз замечаю, что он не делает радар. Это же супер выгодно. Сань, бот не работает. да. Живем в мире капитализм, все покупается, все продается Блин, ребят, вот Я понимаю, что среди зрителей есть много людей Там за 30 Потому что средний возраст моего зрителя Где-то там 29,5-30 лет Это средний возраст Есть как бы и Есть ребята помоложе Есть ребята Помоложе мышлением Которые реально думают, что Ютуб это вот развлекай меня ну вот я развлекаю, да, это работаю Типа я вот сижу там что то Трынджу как дебил, да Один в комнате сижу трендю Развлекаю такой Он ну, тысячу рублей задонатили, зашибись Вот а, Ну вот у меня вот Ну чё это опять, ну Прикрывай у Давай сделаем две нотки Поможем, так сказать Начинающему Желтый, желтенькому товарищу. Блин. Прикинь, весь лес сломан, но это жесть. Че там? А, во. Янусы, янусы. Янусы, у янусы. Янусы, Янусы. Так, погнали. Придется потратиться немножко на... Вот кто-то кто этого не понимает. И я сам был, говорю, таким человеком Который не понимал Так, надо чекнуть Что у поэта и что у этого чела Сколько у него рейтинга? Один рус Один, один Ага, это Т2 истребителя Это хорошо, это хорошо Так, давай вот этого А, блин, не пальнул Слушай, так вот это надо вот так вот сделать. Так, и что мы видим? Знаешь, что надо сделать? Вот это надо сделать. Заправочку надо сделать. Так, а здесь надо начинать делать мекса. Че с ботом? Да я его выключил. Все просто. Делаем раз. Сейчас будем а чё он полетел-то куда? Блин, тут отрегена даже нет еще прикинь. Так, щит надо вырубить. Ассист мощный. Надо вырубить. Оп-оп. Ты прикинь, прям над флаком, лечу. Фак. Пол хп. Давай ты первый разворачивайся. Тогда. Ты второй разворачивайся. И теперь... Сбрасывай. А, зараза. Ладно, 4 мекса убили, в принципе. Не, нотки окупились. 4 мекса, это, в принципе, нормально. Можем вообще вот здесь полетать. А здесь вот так вот. Так, и у нас еще нотки должны делаться. Вот. Батон девки крошат по 100 миллиардов. Че? Здорово, Керан, Спасибо за полтосик. Блогер 900 не заплатила налог, нифига себе. Привет, Саня. Давно меня не было. Решаю проблемы со здоровьем и работой. Не осуждаю, так. рэп -фон, как я люблю. О, прикинь, успел кликнуть. Ёбнутый фонг. Уничтожил. А что за делает? спасибо киран высокоинтеллектуальный музон это мое любимое так пошли еще импакт делать нотками тут есть что поломать так сказать вот это надо убить Так, что по истребителям котцыны нет? Ну есть котцыны, есть не котцыны. Но пацаны сваливаются с центра. Здесь, конечно, т3 Мекс уже есть. А здесь, здесь нужно эко качать. Так, здесь Арта долбит. Блин, здесь тоже щиточек поход, ребят. Ну, короче, нужно чтобы... О, лол, Мекс не по щитом. Блин, плохо, нормально, пойдет. О, залп еще сделаю. Бам, бам. Живут, живут. Все, надо отлетать, мне кажется. Надо отлетать и хилить, хилить. Музон просто адская жесть. Все, доделываем экономику и продолжаем делать импакт. Мне бы хотелось переделать мир, но это не просто. Это технологический прорыв нужны на обновление духовной ценности, иначе. Ой, я что-то какую-то большую... большой диалог какой-то пропустил, или монолог, Владимир. Сейчас не понимают, что некоторые 10-минутные видосы это иногда часы. Некоторые. Некоторые минутные видосы это. Конечно, много работы Некоторые простые вещи Это много искренности Что тоже далеко не все могут Наверное Да даже если это полная ерунда Человек, который, типа Сделал это если, даже, даже если У него это было несложно, то, блин, Значит, он молодец Значит, ему не лень было это сделать Блин, ну мы красавчики Мы подхарасили нормально Блин, но ну, мне кажется, вот эта ошибка. Хард Ико. На чека что там у него? Дальше. Так. Ирастик пошли. Расскажи, как качать ЭКО на Ире после ТТ-3 мега. Масла высоку. Можно не качать. Можно АИР выигрывать, например. Можно АИР выигрывать. Можно... Не знаю. Михаил Холлер-Тарова. Спасибо за стрим, бро, и хорошего настроения. Спасибо тебе большое за поддержку, Михаил. Тебе тоже хорошо. 50 тысяч подписчиков, и он не стримит. Или у него, не знаю, там нет нормального кота бусти. Так, что мы делаем? У нас херовая экономика. Ладно, мы выигрываем игры, ребят, видимо. И делаем бомберов. У нас реально... Опа. it's not не делает. Так, короче. Так, короче, короче, короче. Что мы делаем? Делаем. Мы, наверное, делаем, ребята, Ир. Блин Спасибо за музон, Михаил Как массы ты хоть в охвас оставь. Не, охвас а не, не смогу поставить Вон, и снотми должен сейчас сделать Спутничка Не, у нас как-то все плохо Что-то сделал, то три истребителя Не делай Керна просит энергию у нее и массы нет. Так, давай этому чел закинем массу. Немножко закинули на спутник. Где эконом... Нет, нету сегодня такой экономики. Ну, духляк. Духляк какой-то. Если сейчас все так пойдет, то получится, что мы профукаем Вот это вообще, типа, капец Знаете, что нужно сделать? Мне нужно сделать вот так Почему? Подожди, а где? Я, я правильно понимаю, что... Я правильно понимаю, что здесь нет щитов, правильно, да, ребят? Надо это наказывать. Так. Я же отменил вовремя. Так, окей. А он боевых сакушек делает. Слушай, здесь, по-моему, да, он точно не достает. То есть можно взрывать, можно взрывать, ребята. Нужно взрывать. А, я бы еще сделал вот так вот. Ты прикинь, даже здесь можно поставить этот генщик, ген шины импакт можно поставить. Давай, короче, сделаем так. И зениток по краю поставим немножко, чтобы оно как-нибудь потихонечку. Есть. Мне нужно три. О, а правильно делает. Очень даже правильно. Там, правда, реведжеры есть. Там много рэпджеров. Так, но ну мы сейчас сделаем третьего нашего товарища Джастина Бимбера. Где его? И мы должны вот сюда херануть как-то. Пока что вообще все плохо. Там лютая экономика у красного. 1400-ник. Ай, блин, ты прикинь. Ага, уже смотри. Ну, возможно, стрима опал, Возможно, нет. Блин, у нас вижена никакого нету. Блин, бомберы херачат хорошо Да, минус один бомбер А вы можете улететь А, еще и стакнулись, смотри, как Надо подхилить их, ребят, надо подхилить Хороший залп дали А че, куда он идет-то? Ну ё-моё, ты куда? Ты просто на линкоры идешь Это же вообще ошибка Нанрипэр готов на командире. Система активирована. Так, где-то еще должен быть бомбер. Кто-то пролетел разведкой. Может телепортнуться. Один может телепортнуться. Так, это и тотка взорвалась. Ну, это пиздец, что я могу сказать. И тотка просто слилась. Это плохо. Чекаем еще раз. Ага. Интересный момент. Мы до сих пор не долетели до Аиры. Блин, там зениток, пипец, ребят. Четыре штуки. Я не знаю, что хотят пацаны. Видишь, там они вычинивают щит. Ну и то-то вообще, оно того не стоило, ребят. Есть какой-то подпуш. Строится первая артиллерия. Строится первая артиллерия. Ашиф строит охвас. Вот это уже интереснее. Это уже интереснее. Так, хопа. Так, у нас тратится масса. Шивы даем массы на... Где у нас он? Дело на шев! Вот. Все, массу даем, вкладываемся. Главное, чтобы он потом подмикрил ей. Так, по флоту все херово. Дестройеры нападают на линкоры и батлкрузеры. На, на, на, на, нахуй. Все вот так вот. О, телепорт пошел. Как я и говорил. Один, ага, улетел. В небытие. Минус один аирщик, ребят, минус один аирщик. Так, окей, нам нужны бомберы, ребят. Так, знаете, что сделать мы должны? Мы должны где-то... Вот так вот поставить. Здесь, наверное, тот 3 Хорошо, что не на меня. Где мои бомберы? А, улетели далеко. Вот в таком случае очень классно было бы Т-3 ракетницы поставить. О, ребят, смотри что. А сколько нужно бомберов, ребят? А что мы с этим сделать так? Я сейчас нажал кнопку отмена всех строящихся юнитов, кроме последнего. Видите, сейчас истребитель достраивается, я заказал бомбера. Мы будем подкапливать, да. Мы будем подкапливать. Так, здесь кодсоны и есть среди вас. Ну, ты слетай на заправку, а вы все остальные через shift сюда. Так. Ой, блин, ты прикинь, не апнул в Т3. Заправочек поставим. Заправочки дешевые. Опа. Сам умный. На Т3 тапки решил нападать. Так, ты кто? Ты Коцин и иди на заправку. Немножко подмигрим. Ага, нормально. Бомберы ни хрена не стрельнули. Что-то хотят, пацаны. Что-то хотят, смотри. Т-3 тапки могут развалить. Могут развалить. Так, ошиб. Мы сейчас обязаны Ирам выиграть. То есть... Вот тебе, пожалуйста, ситуация, в которой Как бы ты Обязан делать больше Аира сейчас, да, у них суицидный Чел, они делают артиллерию У них, с нам не горит Даже сейчас никак Мы сейчас, знаешь, что должны сделать? В общем, мы сейчас здесь должны полететь. Ой. Так, Ашиф куда-то полетел. А ты меня слышишь, Ашиф? Ты меня в этом в чате слышишь? Бочком отворачивается, отворачивайся, отворачивайся. Ой. Хорошо выманил. Блин, ну много ХП потерял. О. Все, ребят, погнали. Все, полетели. Очень хуво промикрил. О, все, отлично. Будет драться над зенитками. я хожу микру точнее я вообще не помикрил никак но Ахваса живет ребят Ахваса живет а тут кажется кто-то еще сдохнет вот эту пачку выделяем прикинь, да? Ебись щиты! Пиздец. Плохо, плохо получилось. Да, я плохо сделал. Я потерял Яир. Ладно. Сделаю реген ауру. Так, оригинальную мне надо сделать, она делается вместо Т3. Так, вместо Т3 делается. Вот этих всех возьмем, сейчас быстренько запилим. Уведи. Ахваса что? А, ахваса даже не на ветеранстве. У нас вообще ни хрена нет. Жалко, не получилось его убить, он так сладко стоял под кибранскими щитами. Над зенитками я зря дрался. Вот, но цель была такая, что да, мы проиграем этот воздушный замес, возможно, над зенитками. Но при этом мы должны. Я сейчас должен больше ира делать. Но при этом мы должны выиграть. Так, вот пошел реген хороший. Сейчас еще вторая регена ура будет. регенится. Он мне отдал ее. Истребители очень много у серого. У него прям там что-то какой будто... Какая-то капитальная застройка. Вот здесь он зря ждет вообще. Не очень удачно, я бы сказал, он ждет. 265 регенов в секунду. Мне массу кто-то отсылает. Флот проигран, мид проигран. Ну ладно, не проигран. А вот этот что вообще? Но ну, это мы можем убить как-то. Мы можем. Футбой пытается что-то. Не знаю, сейчас на беспаливничах попробуем. Это надо уничтожать как-то. Убили. Да без то есть много аира у нас нет. Большим количеством никто не полетели. Хваса уже, кстати, смотри. Нет, все еще не с там, прикинь. Так, давай, знаешь, что сделаем? Командиром. А, не можем командиром. Надо вот здесь щиток поставить и вот здесь щиток поставить. Чтобы нам не могли на таком отэпнуться. Если что. Блин, что-то вообще как-то надо. Ставим короткий патруль, тогда хваста постоянно будет регениться нормально. Так, да это Феникс какую-то ерунду думал делать, да, судя по всему? Я правильно понимаю? Не вижу. Во, это уже хорошая идея. Они пытаются у хваста выходить при том, что у нас потерян воздух. Мы тут супер плохо подрались, но масса все еще лежит. Один Новокс, все еще очень плохо. Есть охвастка. Много охвасток делать против проигранного воздуха. Тоже такое все против. Это вот это Вот Две арты всего лишь. От... Дружище, просто вычинивые серафимские щиты. Здесь сделать серошил. Серо. Серошилд. Сера... Сера... Ну, пиздец. Как еще как сказать? Как так-то? Ну как так-то, а? Оп. Алекс, бог, спасибо за донышь. Одинокий спутник так и не может все найти нормальные цели какие-то. Вот у этого чела вообще массы много. И он уже арту строит, между прочим. Так, ну тут что-то пошло. Ну что-то какие-то охвасы, охвасы, охвасы. Давайте хоть разведаем, что ли. Так, Алекс mm, стример Камшот подано Блять Спасибо за 50 Камшот подано Да, это старый прикол А хваса уже почти генилась. Ну чё, тысяча? За 4 секунды тысяча Там не автоматически проигрывается голосовуха да, такими темпами мы не доделаем, блин, грёбаную. О, сакушку. Надо. Надо грохануть ее, пожалуй. Отличное попадание. Знаешь, что надо сделать? Um, стелс надо сделать. Офигенно попал, ребят. Офигенно попал. Какая тень офигенная. Тени прорисовываются на такой дистанции. Классно. Так, бомберы красавчики, ребят. Все. Четко отработали. Что-то держим, блять, <смех> Новакс уже пытается здесь сжечь. 1200 хп. Слишком большой грит. Бам, пизда, рулю. Развалилось херам всем. что надо сделать? Здесь нужно сделать щит T3. Вот здесь надо щита 3 сделать. Эй -эй -эй. Куда ты там полетел? Вот здесь надо сделать T3 щит. Потому что, когда по мне начнут стрелять, будет больно. Будет очень больно, возможно. А Ира у них просто слишком много. Ну это пиздец, как так-то? Ладно, я не могу себе позволить сейчас сделать что-то, кроме истребителей и разведчиков. Я сейчас должен просто Делать много истребителей И у нас сейчас на самом деле не очень ситуация Пролететь негде Вот эту ерунду он делает У нас типа, зачем нам 100 охваст Когда мы не можем ими пролететь нормально У нас проигран воздух, ребят Вот он, видите, чё, про что я говорю Все, ребят, сейчас нас будет прессовать. Делаем инженеров. Делаем инженеров. Будет херачить по нам, что сказать. А, все, ребят, все ГГшечка. Понимаете, да? Вот так вот. массы нет, но вы держитесь. Очень больно. Вот так, вот они сделали артиллерию, а мы ничего не сделали. Мы сейчас будем пытаться просто свой грит сейвить как-то. Зачем мне массы? Я вообще не понимаю. Есть мега. Нужно попробовать стрельнуть. Так, так, так, так. Минус, э, минус артил... А, да ты прикинь! А у нас стрелять нечем, у нас стрелять нечем. Не видят, возможно, ребят. На развороте. По мне хуярят, дай боже вообще. Нельзя одновременно поставить <с музыку <с и записать голосовое Желко. сообщение Желко. вместо текстового. Долго разбирался, в чем проблема и почему не отправляется донат. Случайно обнаружил. Спасибо за стримы. Топчик. Спасибо большое за поддержку, Алекс. А почему Мегалит отступает? Что он делает? О, зачем ты Мегалита сделал? Не, ребят, мы так не выиграем. Какого хера он отступил? Я еще такой думаю, сейчас я ему щиты помогу пробить. Не, ребят, забейте. Все, я не смог выдержать. Все, ребят невозможно выдержать сколько там 4 артиллерия уже все никак тащит один экономист у нас экономист сделал спутник и парочку бомберов есть надежда, какая-то на мавра все как ребят было? нахер базы нету какую елон? ты прикалываешь из чего тебе быстро как бы прямо сказать Да. Ни из чего я не выстрел Сделать Илону ни из чего Это вообще невозможно Не понимаю Мне не хватило, блин Не хватило бомберов убить экономистом Где у них красный? А командир-то уже под водой стоит И из доделывается Понимаете, да? Три артиллерии плюс скатис. А у нас что? Новакс. Так, надо строить генщики хотя бы. Ничего, надо хотя бы это убить. Он не понимает вообще, он вообще не понимает. Березовому надо отдать все это дело. Они сейчас будут готовить А, понятно, блядь Короче, понятно все Пиздец да куда? О, я жму райд right клик у меня бомберы летят на зенитке. Надо как-то зенитки облететь. Все, они все артиллерию убивают. Заметили уже Мавра? А самое забавное, что они видят, они видят, где у нас Мавр, и они до него достают. Они до него достают. А, это и сбьет. Стоп, подожди. Че у нас тут артиллерии? До куда достает? Не, слушай, только Скатье достает. То есть они в принципе. Все, нам сейчас нужно как-то будет восстанавливаться, ребят. Сейчас самое страшное ребят это да он... да да да да да все все все у нас есть козырь небольшой нам сейчас самое главное не обосраться наша задача сейчас э, сбить все бомбера их их фишка в том что у них есть сейчас воздух выигранный мы сейчас его будем там мансить как-то. Да, пускай боятся. Мы должны выйти в Т-3 АИР. По нам пока сейчас не будут стрелять. Вся, вся артиллерия будет сосредоточена сейчас на другом месте. Нам сейчас главное самое выйти в Т-3 воздух. Здесь сейчас будут бомберы. Мавр сейчас должен убить уже это дело додумается, конечно Не пойму, где Мавра? Ни одного снаряда не вижу Мавра Ничего не понял У нас есть флот То есть Аир все Прошел полностью в стадию дефа Хотя в том, что у нас Дэшки даже нету. Блять, где? Понятно, он решил стрелять. Он стреля... решил стрелять по артиллерии вместо скатиса. Эм, у нас Аирчик, кстати, сдох. Держу в курсе. У нас сдох Аирчик, непонятно от чего. Решил просто сдохнуть, видимо. Это еще усложняет задачу, потому что у него были истребители Хоть какие-то Ладно, у нас есть 100 истребителей Так, мы сделаем завод Завод, в котором будем бесконечно клепать инженеров Так, Скатис сдох или не сдох, я не понимаю, ребят Разведки нет. Бас, вообще ни хрена не осталось. Снайпера убивают. Да не отступай, просто ваншотни. Нажми этап и убей их. Спасибо за музон, там. Так, кому масса нужна? Масса и не нужна. Опа. Так, убили. Здесь давай тоже сделаем Т2 завод И не будем делать Т2 инженеров. Давай подзарядимся немножко. Надо каких-нибудь, наверное, поставить аккумуляторов. Музыка прям супер, супер из детства. Вот здесь можно стелс-генератор поставить. Можно здесь поставить было тактички. Можно было поставить еще что-нибудь. Хезе, куда стреляет Мавра вообще непонятно. Конечно, было бы сейчас вот сюда здорово стрельнуть охвасы. Давайте проверим, насколько он видит, не видит. Снотми, ёб твои, ноль ну, на ну, пиздец, нет. Чел, что ты какой-то ты радар строишь? Сделай щиты, блин, щиты, щиты, щиты. Единственная наша надежда, он, блядь, строит радар. Какой нахер радар, блин? О боже кто-то телепортировался понятно никто не телепортировался опять херачит по мне кстати все инженеров надо убирать нужно прятать инженеров нужно их спасать ой-ой блять спалил Минус все подлодки зато Минус все подлодки Может быть оно того стоило О, я спас, я спас ее Ахваса спасена. Здесь все на заправках сидят Сука, я до сих пор не понимаю Куда гребаный Мавр стреляет У них есть артиллерия Мэн Стоп Путинг Что блядь? Это какое-то оскорбление Путинг или что это? Чел, куда ты стреляешь? Что вы делаете? Тебя долбят Он стреляет, блядь, по системе Мониторинга периметра, да нахуя Ты думаешь я хвастаюсь и полечу туда? Я что думаешь, суицидник что ли? Так, давай Короче, заводов понастроим здесь Будем инженеров хотя бы делать Хоть какой-то билд пауэр у нас будет Давай здесь сделаем ичкюшку. И опять по мне херачит, ты прикинь. Да сдался я тебе. Здесь могу-то два инженера делать? Не, не могу. А вы, товарищи, можно взлетите, ребят? Вот, вот так вот сделайте. Ебать, зависло, ребят. Тупо сколько вот здесь истребителей сидит. Смотрите. Сколько здесь истребителей? На каждый по 5 штук. 30 истребителей сидит здесь. И они не двигаются, ребят. Ой, баг словил. Пипец. Они не взлетают. Они не взлетают, ребят. Они не взлетают. Классно, ребят. Истребители зависли. Когда у меня и так их не очень много. Они еще и зависли. Аллилуйя, он додумался убить арту. Чего музыка-то не играет, не понимаю. Есть надо альтабнуться, но не обязательно было. Тут очень много хармсов стоит, флот уже бесполезный, можно сказать. Ой-ой-ой. Опа, Мэднес решил телепортнуться. Это суицид. Подожди, а Мэднес это кто был? Old Madness это мидер Madness это мидер, хорошо Это хорошо, это хорошо Скатиса, ребят, у них нет Скатиса у них нет Блин, ребят, вы понимаете, что если я контролкаш, но ну, эти заводы Сдохнут истребители Но это просто жесть Смотрите, да Видишь, вот эта херня Как, что сделать? С панели попробуй запустить Никак не работает, блин. Или что, подожди. Может быть сейчас полетят? Давай, давай, давай. Блин. Не истребители нужны, ребят. Вот так они взлетают. Я не знаю, что это за бак и как это вообще происходит. У меня такое было один раз с бомбером. С одним бомбером не так страшно. Отлично. Вот так вот получилось, ребят, все. Так, все. Так. Ты козел, а. Какой-то еще снаряд, собака, прилетел. Откуда он долбит? Вот еще арта. Ты флот вообще бесполезно долбится. Я даже не знаю, зачем оно продолжает делать. Абсолютно бесполезный флот строится. Этот чел тоже вообще ерунду делает, он не занимает мексы. Растоп, спасибо большое. Огромнейший, спасибо за поддержку. Стараюсь, тащу. Все, HQ нет. Гребаный Арту, бей. Нам нужна СМДшка еще. Давайте инженеров копить, что ли. Блин, он... вместо того, чтобы обстроить мексы, они начинают вычинивать эти мексы. Вообще ерунду делают. У них под ногами миллиард массы. Они могут хоть что делать. Но вместо этого они... Ага, во, бомберы разведали. Отлично. Все, Мне кажется, мне хватит моих истребителей. Давай немножко сделаем вот так вот. Немножко будем расчищать. Вот здесь нужно, знаете, что сделать, ребят? Будем делать стелсы, ребят. Не видят? не видят и назад сразу на месте разворот о подожди у меня этот инженер здесь есть мы тоже должны поставить какой-то должны поставить как бы периметр зениток чтобы они не могли так просто летать здесь здесь конечно крейсера очень сильно охраняют Единственное, что у них сейчас есть, это вот эти бомберы, сзади которые. Но мы эту тему дефаем. У нас бомберы, кстати, надо, знаете, что вот так вот сделать. Пускай в двух точках сидят, кто-нибудь тэпнется. Здесь мы сейчас все стелсами покроем, пацаны. Вообще все будет отлично. Они, конечно, там энергии что-то потребляют. Но зато мы сейчас сможем здесь почти безнаказанно вот до этой зоны летать в стелсе вот этой зоне здесь уже бесполезно давай две зениточки взорвем у них мавр у них энергия села елка стоит прикинь елка что У них есть Мавр, ребят. У нас Эон и вообще это, нет. И У них есть Мавр. Долбит жестко. Ой-ой-ой-ой, опасно Нет, идиот Мы потеряли экономиста Ну пипец, пацаны вообще не видят Нихера, то есть понимаете Они глазом вычислили экономиста и стрельнули Граундфаером по морю Ой, блядь, это какая Жопа просто, ребята Нам нужна энергия Нам нужна энергия Нам нужна Нам нужны аккумуляторы Нам нужны это три щиты. Мой разведчик пролетел. А где гребаный Мавр? Он здесь что ли или где, ребят? Подожди, надо понять, откуда снаряды летят. Я не понимаю, ребят, где Мавр. Замечен пуск стратегической ракеты. Проху, пробу, пробуем. Истребители пока оставляем. Убили кого-то! А не-не-не-не, назад! Мамер сдох, ребята! Они убили его с подлодками, стел своими подлодками убили! Капец! Убили, почти убили второго! Флотовщик отвлекся в этот момент. Минус реклейм. Блин, вот эта катка, капец, ребят. Вот эта катка. У них был мавр. А мы тут щиты еще подстраиваем. Так, главное сейчас, ребят, от остатков мавра. Да блин. Не стройся сюда, говно. Давай, щиток, щиток, доделывайся. У нас есть два щитка. Есть третий щиток. Давай еще один сделаем. У них еще есть олд-поэт. Так, вот здесь вот надо вот этих потушить. Снай. Снайд перов э -э Режим. Ладно, не надо в режим. О, отлично. Ладно. Немножко помогу. Капец, ребят, вот эта катка Просто какой-то ад пуск Они построили мавра прямо на центре У нас под носом А мы этого даже не увидели Вот здесь надо бомбануть, ребят Тут уже флот душит Сол риперы А соль риперы, ребят, сейчас отлетят Их крейсерами сейчас убьют Минус флотовщик вот этих сакушек надо убить. Ультрагига это флутовщик. Нет, да, да, это флутовщик, ребят. И минус. Минус поэт. Поэт тоже сдается. Давайте вот это убьемся. Вот эту экономику надо убить, мобильную. То есть даже в случае чего. А, мне не нужно суицидиться, Замечный Лол. Пуск стратегической ракеты.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 Какая-то спокойная, на первый взгляд, катка, такая размеренная, вроде мы выигрываем, потом хоп, а вроде не выигрываем Потом бах, у них артиллерия, они все убивают, потом бах, у нас мавр, у нас ничего нет, кроме мавра У них уже скатис, и мы начинаем переворачивать